Готовы брать чемпионство и ваши крыши срывать! Да! Даш, надо им крыши срывать, а не себе! Нифига, у Нью-Религи, конечно, хорошая организация! Аж Нагиева на финал позвали! Ну и что это такое? Ну финал же! Время удивлять! Не удивлять, но не пугать! Вон, давай начнем. Привет, нерлига! Привет! Наконец-то, девчонки, финал. Давайте сначала покажем, может... У нас даже есть миниатюры. Каждая девушка в любой ситуации найдет романтику. Ну, ладно, удачи тебе на ЕГЭ. Спасибо. Итак, давайте представим, что было бы, если телешоу «Холостяк» снимали в Африке. А эта бутылка с водой достается Лизе. Девочки, ну как такое можно со сцены показывать? Как можно так позориться? А? Смотрите, как надо. Актуальная песня. Телеграмм не заблокируют лошары! Даш, опять с этими тупыми песнями. Ну вот что ты нам все время командуешь? Ты сам что-нибудь подготовил? Да, у меня есть сюрприз для вас. Вот. Это Кубок Чемпионов прошлого года. Команда КВН «Бред». Ты что, украл кубок? Нет, не играл. Так, стоп! Эй, да ты чё вырубил-то? Дай кайфануть! Так, черти, вы чё, наш кубок украли? Где твои манеры? Простите. Здравствуйте. Вы чё, черти, наш кубок украли? А ну да сюда! Вы хоть знаете, каким трудом он был завоеван? Этот кубок так важен для нас. А вы что, Еготь, как придурки стоите? Да хватит нас обзывать. Я тебе сейчас всеку. А я сейчас папе позвоню. Он с тобой точно разберется. А ты что, команда Квен покложена, что ли? В смысле? взрослых справиться не можешь? Так, девочки, мы не бред. Пойдем, давайте выиграть по-своему. У меня, например, есть песня. Лисан, обьюй меня. поет русский Элвин Грей. Я же сказал, обьють, не оскорбить. Пой. Как-то разрешил Абдрус собрать своих друзей. Дома кушать нечего, купил им пельмешей, Закинул и в кастрюлю кипяток мне на плечо. Горячо! <связывая> <связывая> так, ладно, девочки, с ним все понятно. Я могу вам стать чемпионами. Только этот, давайте, не будьте как роллы из радуги вкуса. В смысле? Не стойте и не воняйте. Я, кстати, знаю пару секретов. Какие секреты? Ну, для начала, чтобы стать чемпионами, вам нужны реально хорошие шутки. Хорошие шутки — это как? Слушай, помнишь, нам директор обещал ремонт в школе сделать? А -а -а. Так, девчонки! Что еще? Ну, еще у вас должна быть хорошая актерская игра. Кто-то сказал «хорошая актерская игра»? Уезжаю в края, Дембиля, дембиля, дембиля. Так, мальчик. Ты что-то свои правила устанавливаешь. Это моя команда. Вообще-то это уже моя команда. Чистить картошку вот твоя команда. <звы> так, хватит придуриваться. Ты вообще почему в таком виде на сцену вышел? Да просто пока вы тут шо-шокались, я уже успел школу закончить, в армию сходить, ребенка родить. Может, тебе девушка родила? Не-не-не. В армии учились, что мужик должен делать все сам. Ты вообще что здесь делаешь? Ну, здравствуй, красотка. У тебя ослепительная красота. See... Нереально ослепительная. Мужчина, Софи, тубавьте, пожалуйста. Ой, Влад, кого ты такой тупой, а? Но я в отца, отец деда, дед тупого. Нет, ты реально думаешь, что вот этот образ смешной? Фотокоголь, фотокоголь свой закрой. Уезжают в родные края дембеля, дембеля, дембеля. Так, полегче, узнаю, что курите, стрелять буду. И вообще, кто додумался в меня кубок запульнуть? Лейсан? Ну что, не дождалась меня? Другого себе дебила нашла? Так, Артур, встань на место! Вы сговорились, что ли, а? понимаете, что уровень интеллекта на сцене близится к нулю? Это тебе, уходи! Эй! Так, Даша, стой! Ты что делаешь? Oh, oh. Здравия желаю, товарищ прапорщик! Да! Ты чё к моей девчонке подкатываешь? Ты чё, совсем? Как ты прапорщика девчонкой называешь? Скажи нормально, баба. Я вообще ничего не боюсь. Я при матерился. Это я ничего не боюсь. Я в мэрии при Рамиле Акдееве матерился. Теперь вот, в юниор-лиге играю. Ладно, Артур, помоги нам стать чемпионами юниор-лиги. Чтобы стать чемпионами юниор-лиги, вам нужно слушать меня и запомнить три главных слова. Пошел в... О, прикольно, тут запиликали все, заканчиваем. И в своем последнем выступлении многие команды говорят грустные слова о том, как они любят КВН. А мы считаем, если по-настоящему любишь, то слова здесь излишни. И все еще мы молодые. С горящими глазами все мы заводные И грустно очень становиться старше Повернуть мы время спять, мы не хотим прощаться Мы помним тот день на сцене первый момент Отложивший нам в память самый яркий фрагмент Глаза полные слез, клипом сердце един И эта игра для нас номер один Один Один и это игра для нас номер один. Один. Один. У нас-то не была команда КВМ кроме шуток. Спасибо.